друзья с вами я крафтом геймс и сегодня мы проходим попытаемся пройти всю до конца игру minecraft это вы знаете что это за игра все ее знают почему так долго не было видео а, просто потому что я не мог найти подходящую игру нет Собственно, я нашел во что поиграть. И мы сейчас в этой и поиграем. Также спасибо всем, кто подписывается. Всем, кто не подписались, подписывайтесь. Это очень помогает развитию моего канала. Так, деревня в саванне, деревня в тайге. Ну, наверное. Давайте не будем ничего ставить, пускай рандомно. Подписывайтесь, короче, на канал, ставьте лайки, жмякайте в колокольчик. Это очень мне помогает в развитии, как я уже сказал. И, э, пожалуй... Давайте пока выключу запись. Включу как... вот прошло буквально пару десятков секунд. Извинять Я здесь памнился на каком-то Долбанутом острове Где одни деревья Ну почти И грибы Мультики без смс регистрации Намного лучше чем у меня на канале Вообще Рядом лава Ну неплохо так то ну... Херня Как бы и неплохо но фигово Так ладно Давайте сделаем дом. Не, прежде всего верстак, инструменты, потом дом. Под землей, опять же, я сказал. Так, все, Копать будем... Ну, блин. Где-нибудь сейчас. Как бы вот здесь. Хотя... Хотя... Тут тоже неплохо, как бы. Ну, вот тут рядом вода. Поэтому... Я не знаю. У меня такая проблема с домами обычно. И вот она опять. Короче, вот здесь построить. Блин, а тут пещера еще здесь с водой. Ну, хотя бы рядом пещера. Ладно. Давайте начнем делать верстак. Так, и сделаем еще немного досок, палок, пожалуй, топор, топор, хорошо. И пойдем убить дальше дерево. Строить будем э, стены, пока не мере, из черного дуба. Ой, из, черных, из досок черного дуба. Либо сам дом построить из черного дуба, который потом. Я вот не знаю, что лучше строить. Дом или землянку бомжатскую. Давайте землянку. Она легче как бы. Либо дом. Давайте дом. Все. Сразу я хотел, на землянку. Просто построим дом. займет довольно много времени поэтому я стройку дома оставлю за кадром как и собственно добывание последних блоков дерева так и вот я добыл немного темного дуба около 30 блоков точнее точно 30 блоков добуду немного камня и начнем стройку Эээ, крышу так камень что а, палки пару палок меч топор Кирка. А, давайте я начну строить и встретимся когда я построю уже хотя бы фундамент давайте я дострою дом второй блок дома то есть, он у меня высоту будет 3 блока. В ширину 6 блоков. И в длину 6 вроде, да? Вроде да. Я могу ошибаться, но вроде бы да. И получается, да, у меня получается дом неплохой. Я добыл два стака, один уже потратил. Так, крышу. Ну вообще мне печку поставить и все И поставить факела. Давайте, когда я все это сделаю, доставлю крышу и факела поставлю. Вместе с печкой. Мы с вами и встретимся. Я вот поставил печку. Сделал угля, чтобы сделать факелы. И что еще Я сделал кровать, найдя вес. И теперь... Осталось только скрафтить факелочки. Расставить их по дому и дом будет практически готов. И вот тут еще один. Блин. Это оставлю. Также я поубивал два зомби. Из одного я даже получил морковку. Что неплохо. Развитие идет полным ходом. Сундучок. И готово. Осталось сделать еще дверьку. Наверное. А дверь мы, наверное, и не можем сделать, да? Или можем? Можем. Дверь. Делаю три двери. Раз. Все остальное на запас, как и уголь. Собственно, как и все остальное. Пока сложу сюда все, что мне не нужно. В печку. Вот это. И, пожалуй, на этом мы закончим. Сохранившись. Так. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. И на этом все. Всем пока-пока.